Здравствуйте! Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Sigma. Это Sigma Grad 604 225 на 21 инструмент. Так, линейка Град у нас это бюджетный инструмент с низкой ценой. Подойдет для использования дома в гараже для ремонта автомобиля или обслуживания, но не подойдет для работной стол или автосервиса. Сегодня в видео покажем вам комплектацию набора. И визуально как он выглядит. Так, в наборе у нас трещотка под квадрат и 1,2. На 45 зубьев. Имеет быстрый сброс головки. Реверс. Здесь у нас надпись ГРАД на трещотке и материал изготовления. ЦРВ. хром -ванадий. Рукоятка у нас получается комбинированная. Пластик и резина. Далее в наборе два удлинителя на 75 и 125 мм. Также имеется вот такой переходник. Данный переходник можно использовать, чтобы делать Т-образный вороток. Правда, он будет не такой длинный, как в других наборах. Здесь он коротенький. Но можно соорудить вот такую конструкцию. И что-то откручивать, что... Плотно, где не можно использовать трещотку. Далее карданный шарнир для труднодоступных мест. И шестигранные головки. Самая маленькая головка на 10 миллиметров. квадрат 1.2, здесь у нас хром ванадий, также град, надпись и размер 10 мм. И самая большая в наборе на 32 миллиметра. Хотелось бы отметить, что для набора из такой целовой категории достаточно низкая цена по сравнению с другими наборами. Здесь довольно качественное литье и как бы визуально не скажешь, что дешевый или бюджетный. Также материал изготовления хром-банали. Можете присмотреться на видео. И кто хочет сэкономить, можете присмотреться к данному набору. Цена его не высока, как для данной комплектации. Поэтому мы рекомендуем его к покупке. И люди, которые купили уже, доставили как бы довольно положительные отзывы о нем. Поэтому, если вам нужно для ремонта автомобиля личного, для обслуживания, то можете купить данный набор на 21 единицу. Так, кейс. Кейс для хранения у нас зеленого цвета идет. Пластиковые защелки запирания. Он цельнолитой. Состоит не из двух частей, а отлит цельный. Видите, надпись. Удобный набор, состоящий из трещоток изголовок, самое необходимое есть. Поэтому рекомендую. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш канал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.